ТОП-3 новинки в настройках компании Яндекс.Директа. Поехали! Новинки в мастере компании. Функционал данного инструмента не стоит на месте, он стал еще более широким и удобным для работы. Если на старте вы могли добавить только один заголовок, один текст, одно изображение, то сейчас для всех доступна возможность добавления до 5 изображений и заголовков, до трех текстов и дополнительный видеоролик. Каждый из элементов, которые вы добавляете, система чередует на основе внутренних алгоритмов чтобы привести вам наиболее конверсионную аудиторию. Но это не все. Директор раскрыл эффективность каждого из элементов объявления, который вы добавили при настройке компании. То есть, после завершения настройки и прохождения объявлениями модерации автоматически запускается АБ-тест с прозрачными результатами. Теперь вы уже через несколько дней работы компании будете ясно видеть и понимать, какой элемент работает лучше всего, а какой стоит изменить. И при этом оценка каждого из элементов проводится системой автоматически, без дополнительных настроек, в результате чего вы получаете возможность работать с объявлениями полностью прозрачно, используя при этом самые привлекательные сочетания элементов. Не останавливайтесь на достигнутом, тестируйте новые варианты объявлений, повышайте эффективность каждого элемента в вашей компании и получайте больше конверсий за меньшие деньги. Дополнительные корректировки ставок Перечень доступных корректировок ставок в интерфейсе директора расширен на две дополнительные позиции. Первое – теперь для всех рекламодателей появилась возможность повышать ставку в зависимости от платежеспособности пользователя. В первую очередь, такие корректировки подойдут рекламодателям, которые предлагают товары или услуги по стоимости выше средней рыночной. На данный момент корректировку ставок можно устанавливать для пользователей, которые входят в следующие сегменты по платежеспособности ТОП-1. 2.5. 6. 10%. Чтобы понять, стоит ли вам уделять внимание данным корректировкам и есть ли зависимость платежеспособности пользователей и числе конверсий, которые они приносят, вам необходимо посмотреть статистику. В мастере отчетов Директа появился новый срез уровень платежеспособности. Выбрав дополнительные метрики, вы можете оценить под разным углом статистику платежеспособности пользователей, которые переходит по вашим объявлениям. Тем самым сакцентировать внимание на ту аудиторию, которая является для вас более целевой. Диапазон значений корректировки от минус 100 до плюс 1200 процентов к ставке. Область применения корректировок это текстово-графические объявления, динамические объявления, реклама мобильных приложений, смарт-баннеры, как на уровне компании, так и на уровне групп. Вторая корректировка ставок которая появилась в интерфейсе Директа – это корректировка на эксклюзивные места размещения. Что же это за корректировка ставок? Это корректировка, которая позволяет повысить ставку и тем самым увеличить вероятность показа вашего рекламного объявления в самом большом и заметном варианте на поиске. Данный формат отображения вашего объявления занимает единственное рекламное место. И показы в таком формате по данным Яндекса приносят на 30% дополнительных кликов по объявлениям. Кроме того, повышая ставку с помощью данной корректировки, вы повышаете вероятность показа рекламы в сайджести. Есть ограничения для показа. Чтобы показывать объявление в таком варианте, должны быть указаны 8 быстрых ссылок и описание к ним. В зависимости от устройства пользователя, эксклюзивное размещение включает до 8 быстрых ссылок. На компьютере, в мобильном, то есть если вы еще не указали все 8 быстрых ссылок в ваших объявлениях, самое время сделать это. Диапазон значения корректировки от 0 до плюс 1200 к ставке. Корректировки доступны в компаниях типа текстово-графические объявления, динамические объявления, реклама мобильных приложений. Только на уровне компаний. Отображение рекламы в поиске Яндекс может быть разным? Конечно! Может уже длительный период времени работать система трафаретов или форматов отображения выдачи. В зависимости от тематики, а также поведенческих характеристик пользователя. Вариант оформления объявления из самого поиска Яндекса в результатах поиска определяется с помощью технологии трафаретов. Чтобы понять, как часто объявление показывалось в этих вариантах, необходимо посмотреть статистику в мастере отчетов. Там также появился новый срез – вид размещения, выбрав которой совместно с другими показателями можно оценить статистику под разным углом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, тестируйте новые настройки в интерфейсе Директа. До встречи!